теперь поедет в Санкт-Петербург на Петроградскую сторону Петроградский район в исторический и будет стоять в квартире любопытно как отводочек отводочек слабенький давайте покажу наверное такой чтобы ему как раз до зимы набрать силу вот. вот такой вот в принципе вот они поднаберутся силы где-то он подкормит их немножко научится но они в принципе ему нужны для лечения Могу сильно сейчас загнула спину вот. ну, и мне любопытно Упаковывать я буду, конечно, очень удобно вот эти Sony, потому что везде есть вентиляция. Вытащу домную заглошку, она у него есть. Вот, и просто-напросто обмотаю пищевой пленкой, так, чтобы он не распадался. Наверное, все-таки даже неудобно. Не очень в нужный момент неровная ножечка я не взял. Ну, ладно, сейчас. сейчас будем придумывать что-нибудь. Так, ну вот пленку, кажется, размотал. И прямо вот обматываю чтобы он в дороге у меня не распался рамки все с разделителем гофмана в принципе стоят плотно сейчас вся пчела слетит еще которые остатки долетели долетят и закрою литочек завтра с утра, может, тороплюсь, ну, отводочек, наверное, такой, что ему до зимы набрать силу, ну, перезимовать я, конечно, сомневаюсь, он их тормошить будет постоянно, ну, хотя посмотрим, и посмотрим на Петроградке. Все-таки я думаю, что такой район транспортный. Что ли, старый район. Очень много домов. Они стоят близко друг к друг другу. Проезжая часть рядом. Как будут вести себя пчелы? Не будут ли они путаться, теряться, терять ориентацию. Маточка здесь хорошая, прошлого года, но хорошая маточка здесь. Посмотрим. Дай бог, чтобы и человеку помогло. И они благополучно добрались. Вот наш отводочек маленький, едет в Санкт-Петербург на Петроградку. Вот мы и приехали, привезли пчелок в старый питерский дворик. Он уже пациент больной встречает. Вот. Спасибо. Но так вышло, что родился, и работал, и учился я на нашей Петроградской стороне. Если был бы выбор, я бы жил, возможно, на Майами, и в Карибской теплой не жился волне. Но вот выпало мне, братцы, жить на нашей Петроградской самой лучшей и прекрасной стороне. Мы живем на Петроградской, На Пушкарской и Посадской, Над Невою занимается заря. И над Каменно-Островским, И над островом Крестовским С добрым утром, Петроградская моя! Здесь для всех найдется место, Всем диаспорам не тесно, Есть мечеть у нас и православный храм. Театр есть, Стадионы, парк и стадионы, парки, скверы, по которым так приятно нам пройтись по вечерам. Пушка в крепости стреляет, значит, полдень наступает, Каждый камень здесь историю хранит. Светлым колокольным звоном и салют над стадионом. Это гол забил наш питерский зенит. Мы живем на Петроградской, на Ижорской и Рыбацкой На Морском живем, на Малом и Большом Мы на Кронверском гуляем и в Приморском загораем С Добрым Днем Тебя, любимый мой район! Наш город начинался, здесь в историю ворвался, здесь окно в Европу Петр прорубил. Революции и войны вынес остров наш достойно, И в блокаду выжил он и победил. Мы живем на Петроградской, Робшинской, Большой Посадской, На Крестовском и на Среднеколтовской. Константиновском, Ипинской, Бармалеевой, Зверинской. Добрый вечер, Петроградский остров Мовик. Мы живем над Петроградской. Петербуржцы, ленинградцы с белой ночью к нам в дома приходят сны. Знают взрослые и дети, лучше места нет на свете. И прекрасней Петроградской стороны. И прекрасней Петроградской стороны. Человек. Поставь сюда. Кого не больные. Можешь ловить, сейчас ставить. Вот. Можешь маму этот. Удивишь. Ну я сейчас в течение дня еще, ну, примерно сориентируюсь. Ну ты позарем маму этот хоть скажи маму, посмотри этот, что у, у нас новые домашние животные. Позарем, позарем. Животные, ну, на самом деле, не самые плохие. Довольные, руже, руже довольные. Если, если рассуждать о полезности, то очень классные животные. Очень классные животные. Маму-то позови, скажи хочу посмотреть, как будет реагировать мой кот на все, это, давай, на все это дело. Так давай, давай, маму и кота зови. Зови, зови, зови. Ты думаешь? Зови, уверен. Это прикол будет. Хорошо. Сейчас посмотрим. Я вообще хочу снять реакции людей на э, ну, на это мероприятие. А -а -а. Вот. вот. Кот, кот, кот, кот тоже пришел. <связываем> ну, <вот>. <связываем> <связываем> Самое интересное, что у нас сетки нет. А да? Будем... Нет, Там, а оно они... закроется сейчас. Сейчас я. Он вырежет фанеру И э, фанеру, или а какой-то лист. Барсик. <с arsic> <с arsic> Барсику это будет любопытно. Да и вам будет любопытно. <с arsic> наблюдать за Барсиком. Проснуться у тебя тут вся физиология. Барсик, все, пошел обследовать. Что такое? А он еще на улице спать будет. У вас на ладно, они в не а тут. А здесь не будут залетать. Я думаю, они сейчас привыкнут. Нет, нет, я же сделал. Хотя это должен был сделать, я сетку бы снял бы, чтобы они хоть посмотреть. Нет, запросто можно снять. Нет, чтобы они вылетали чтобы они вылетели отсюда. Сетку сними сейчас, а пусть они вылетят. Мы заодно, кстати, посмотрим, как они как у них с ориентацией. Ну-ка, все, дай-ка, дай-ка посмотрим, как вот раз этот, как они летят. Ах, не залезь туда говорит, не залезь туда а. давай, давай только осторожнее важно, что... С моего окна нигде не Ну-ка, подержи Стряхни там пчел Ну-ка Нет, еще не полетели пока Ну вот такой обзор Будет Тут еще заделается окошечка. Нет, пока пчела не летит Так, Игорек Твоя задача теперь. Объясняю. Идешь, берешь килограмм-два сахара. Разводишь сироп. Разводишь сироп. Где-то засыпаешь сахар в емкость. Вот. Две трети емкости сахара. Вот, остальное доливаешь водой Кипятком угу. Дашь остыть До температуры 40 градусов Нет, Ну так, чтобы палец держал а, Понял? Да. Потом снимаешь крышу Давай, повторяй Снимаешь крышу вот. Аккуратно только и, и вот сюда вот, вот Сюда вот Наливаешь это сироп ну, Кормушка-то, я знаю, что такое Ну, слава Богу Две от... трети сахара, а одна треть воды Да, вот так Дно открыто у тебя здесь Немножко подогреваешь? чтобы Не подогреваешь, а кипятком заливаешь Подтавь. Даешь остывать То есть размешиваешь то ага. все И потом даешь остыть а, Даешь остыть И заливаешь Так, это дно я забираю с собой. Ну, как любопытно. Блин. Да, очень любопытно, как будет вести себя данная семейка. Ну, накормит, напоет. Матка там хорошая. Все. Вон. Пчелы хоть. Как раз фруктовый ларек стоит. Может, пылить будут. Я говорю, фруктовый ларек стоит. Может, как раз пылить. говорю, будет сладенькое что-нибудь сейчас. Что так? Выглядит-то ничего. Но картинку надо... Выглядит-то ничего. Да я смотрю, у тебя как раз там балкончик, и надо туда что-то, знаешь, такое, блин. Вот, ребят, кто что посоветует, а? Вот какую доску, с каким рисунком установить вот туда, где улиц пчелами. Волос в неделю ей не помешает. Меня больше интересует архитектура и, конечно, игру этот. Э, п -п Пади очень много на листьях Он посмотри листья аж все эти. Да, ну, либо, либо. Лист какой вещь. Конечно, проезжая часть. Архитектура такая. Вот. Мне просто интересно, ну что сюда может вписаться? Конди... То есть, что может кинуться, допустим, кондитерская панорама, гастроном, вот, и из архитектуры. Слушай, а чего это за узоры вообще? У тебя что за дом-то? Вот там дикаря? А, это ж был такой профессор, Зеленин. Вот. И ч... А чем занимался он? Вроде бы животными, но профессор зеленим. Вроде животных. Ну значит значит здесь будет здесь жить второй профессор. Да. Нереально. Прикольно. Чтобы ты вспоминал этот день.